Самые страшные, самые опасные и самые странные скримеры в этом видео. Ладно, все, поехали. Самый первый скример находится в самой первой комнате. И он очень странный. Дело в том, что вот этот ключ совсем не подозрительный. И если я его возьму, тогда произойдет это... От третьего лица он еще выглядит нормально, но от первого, боюсь, у вас может пропасть аппетит. Следующий скример тоже не менее хитрый. Это с виду обычная дверь, но если я в нее зайду, произойдет. А вот так это выглядит от первого лица. Hello, <плодисменты> <Ладно>. <плодисменты> Его убил. Это, это, это, это, это, скример на скример. Ра, Раш убил Джеффа. Блин. вот этот безобидный банан даже не знаю можно считать это скримером или нет но давайте все таки я на него наступлю клевый банан следующий скример мы все знаем Он, он, он там бежит Ну помимо обычного раша тут есть еще несколько например вот этот а следующий скример очень интересный это жатель так надо еще монеты не Встань! Его настоящее имя Гриз, и он очень не любит, когда кто-то жадничает. Я пожадничал, поэтому он меня Ну ладно, переходим к следующему скримеру. Так, и мы снова ловим скримером. Ух, не удержался, устроить зризню. Простите. Не понял. Глаза. Это просто самая тупая смерть, которая только может быть. из за которой я проиграл на 99 двери. Нет, только не это. Бежим отсюда. Нет! Я проиграл на 99. О, сюда кто-то бежит это. Да кто там? Так ли четверть. Такое бывает. Нечего сказать. Переходим к следующему скримеру. Даже в этом дурсе встречается паук. Если открыть полку, где По он нужен. <свист> Страшно! <свист> <свист> О! Неужели это он? <свист> Еще я встретил вот такого раша. <свист> И <свист> такого. <свист> И вот такой очень странный бана раш. Ой. Дай, Ой, там какой -то... <вот> И помимо всяких расшов, я еще очень много раз встретил Джэфа. <пас> я на один банан. Не надо, Тимоша! <пас> Еще я встретил вот этого очень странного монстра, который даже не ударил меня. Напишите в комментариях, кто это был, потому что я не знаю. А сейчас покажу самый интересный скример, наверное. Это... Привет, давай сюда. Если вам понравился такой формат видео, пишите об этом в комментариях, чтобы я снимал его дальше. Всем пока.